Всем здорово! С вами Гитлер Динолд и Сегодня у нас реакция на клик-клак. Кажется, на щупу. Новый шоу какое-то у них на канале. С различными звездами Ютуба. Сколько? долбаный клик-клак. Я его люблю, но ты... Ты для сахара отбитых канал для отбитых Скажи, там точно не будет змей ребят вы не откачаете меня отвечаю вам вы не откачайте если на змеи будет все такое... давайте готов не знаю, такое... так открывается если если там кошка какая-нибудь разъяренная сидела или сама хана его сразу на стекло кинулась я бы все понял мне не нравится то что все тех канал, знаю, вот знает так улыбаются вы чё совсем что ли офигеть остальных вообще первый раз вижу там жесть, скажи, пожалуйста. Там жесть? Да. Может, я разденусь? <свят> я, я могу прочитать стихотворение, я не знаю. Пожалуйста, хоть бы меня это не укусило, я у вас очень прошу. Не надо резко, резко не надо. Я тешу. Сейчас... <свят> <свят> <свят> <свят> я сделал это. Чтобы вы понимали, безумно страшно. Ты засовываешь куда-то руки и не понимаешь, куда. А можно кто-то будет держать меня за руку? <свят> я просто соскучилась по мужской ласке. А что, ты далеко стоишь? <свят> <свят> Раз, два, так, 27, Вида, соберись, ты, ты, а, что там, блядь? <свят> то ли глина, то ли мастика, то ли переваренная еда какая-то. Я не могу, это проваливается, это не животное, я чувствую, что это не животное, потому потому что что что он... Вот, конф... Ну, знаете, типа Хариба вот эти конфетки, вот мишки, там что-то такое, огромный мишка Хариба. О, да. <саспорщик> <саспорщик> <саспорщик> Это тесто. Я угадал? Чего так быстро? <саспорщик> так что я тестомес. <саспорщик> Ладно, длините. Две руки, давай. Две противники, так и трогай. Она... А что? Вот смешная нарезка, давай А, вот. а это одна коробка без стенки? Да, Какая же Я не знаю, что это Я это взяла и я не знаю, что это Если это что-то противное, ребят Ну, мне с этим жить просто Ну блин, а что, что из съедобного А, подожди, тесто? Ну да, ну да Мозги, не знаю Это еда может какая-а А, я понял, что это, я это съем Это тесто Да это лысая кошка. Раунд. Нет. А ч? А оно не двигается Оно живое хотя бы, скажите. А, это карачок, может быть. Нет, это меня карачок. Я просто Торт. Ну как, Это не торт, я бы так сказал. Это просто тесто. Да вы ч, блин? Это тесто. Так, это я знаю. Итак. Кулинарные курс от Идугалища. Никогда не участвуйте в клик блядь. Да mm -hmm. ну, блин, когда ты не знаешь, это так мерзко, фу. Блин, это реально стрёмно, ребят, а, а, а вот... Отходи, такой... это еще не все. В смысле? Там что-то страшное. Нет. Значит, да! Тебе понравится. Блядь, там поемки какие-то тараканы будут, да? Нет, да? Нет. Сучка, я найду тебя потом, отвечаю. Себя. не убей. Ну, нет! Блин, Юра, замолчи! <смех> Просто этот смех из ада! Проверь. <смех> тут ничего нету. А, Господи, фу, нет! Да где ты? <смех> так, походу, он тут. Только не сильно бери. Серьезно? Ну не, ну вы не могли что-то живое засунуть, вдруг я бы его убил сейчас. Я говорю, я говорю, я не блять что? что это? это? мыши? это кони? кони? что это такое? фу блять я как будто чей-то глаз тронул итак я сильная женщина правильно? мне 27 я прыгла с парашютом я прыгла с тарзанкой трогала я... тесто в конце концов я трогала тесто что я не потрогаю эту дверь которая там сидит? Ничего нет. <смех> Абсолютно! А! твою мать! Да, Оно убегает! да, да, да, да, Я хочу больше играть с вами. <свят> <свят> да они сами от тебя сваливают. Они? Ой. Они? <свят> они? Что там за хуйня? <свят> я ненавижу это. Я буду <свят> лезть за этим. Мама тебя любит. <свят> Мне тоже кажется, что тебя любят. Слушайте, идите вы жраба. <ржава. свят> это... Собака. Да не так это работает! Да не так это я понял, что это! Это лягушечка или жабка? Мотылек! У меня очень плохо с биологией. Это есть мотыльков? Это живой! Ну, понятно дело, что живой, но по всей коробке лазит. Это таракан! это Это цветок? я да, уже очень много в диалоге лягушка? да Четыре лягушки вся рука в бородавках. где Продавка она? Жаблый. где она? я не могу я не могу я... пироженка блять. можно вот так, да? блять, фу я как будто в пизду руку засунул ле ля ля ля ля Слушайте, очень что-то мерзкое, слизкое, я пальцем тронул. Это лягушка? Муха? Наоборот. Ахум? Наоборот. А, это клейка лента, может быть, когда-нибудь? На которые муки клеятся? Лягушка. Я не знаю, кто это пожаловал Да это, ну или лягушечка А можно я поцелуй меня придет принц? Да, да, можно Приверните Вы чё же, вы реально, я там лягушки я трогала? Фу, чё не. А целовать будешь? Да Да Ой, слабый чего. Чё, вы охуели? Что это сейчас за реакция была? Какую руку мне не жалко <с1> Не писается? просто у него хвост вот такой, да? и клешни. Это... А, это... это. подождите, это мне? блять, что такое огромное? блять, ёб твою мать, что это? Так, Рефлекс. Хочу, жирафов, махнатый, он махнатый. А почему я его так трогал, типа он не двигался вообще? Это точно не страшно? Может, щенок, кот, ну, кот, Нет, он, да. игрался... он игрался бы с рукой, наверное, это игрушка, почему это не сиська, это кошечка, игрушечная кошечка. Мохнатый питон. Я не знаю, блин. Так, подожди, какие еще бывают мохнатые животные, типа собак. ну, кролик, кролик. Шесть тысяч. Это тарандул! У меня уже глючит! Чёрт за херня! Это мягкая игрушка? Да. Да? Правильно? серьезно <рик> ой мне нравятся такие конкурсы дуэт моих обвинял во всем трекуче не нравится ой это мягкая игрушка ну что это? да это игрушка по-моему ну, блин, вы меня запутали с этими животными. Ребят, я вас люблю, но, блин, такого саспенса в своей жизни у меня не было. Идите нахуй, дроп зе майк. Дроп Вот единственный, кто не угадал, они а не уже А, ну все. Ничего, мне понравилось. Надо будет подписаться на Криклак. Если будет еще эти шоу. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и на Криклак, если хочется больше таких шоу. До следующего видео.